всем привет привет с вами наталья китанова и международный интернет проект фаберлик онлайн и сегодня я хочу вас вам всем рассказать о вот такой очень интересной и выгодной акции которую компания запустила в текущем каталоге в одиннадцатом 2018 года обменяю любой свой крем кроме faberlic на премиум уход за кожей лица со скидкой до 60 процентов премиум уход это у нас серия blur серии эксперт aquasmart arinovash Гардерика. prolixir а, и а, золотая а, коллекция platinum офигенная серия могу сказать а, вот. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, передайте вашему консультанту любой крем для лица, новый, начатый или использовании без разницы любой торговой марки, кроме Фаберлик. Консультанты и зарегистрированные покупатели при получении заказа по акции должны оставить на пункте выдачи крем другой торговой марки. Обратите внимание, что предложение действует только для заказов, получаемых на пунктах выдачи. Заказы должны быть оформлены в период с 23 июля по 12 августа 2018 года. В Период действия этого каталога. Очень замечательная акция. Вот. Ищите в каталоге продукты, помеченные этими знаками. Ну, давайте посмотрим. Вот угу. Видите, у нас помечные летний марафон обмена, вот пожалуйста, обалденные крема, обалденная серия, так вот сырка. Пенета, ну в общем как то так а, эта акция уже началась поэтому а, если вам интересно попробовать а, крема компании фаберлик и а, я уверяю вас что вы не останетесь разочарованы потому что а, уходовая косметика вся просто обалденная тем более состав а, входят а, такие компоненты, как аквафтем и новафтем. Это а, посредники между кислородом и а, кожей. вот И тем самым а, полезные составляющие кремов а, усваиваются кожей а, в разы эффективнее. Все, что я хотела на данный момент вам рассказать, я рассказала. Я очень рада, что вы уделили несколько минуток своего драгоценного времени. А я буду очень рада, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Я всем желаю классного и приятного лета. Всем пока-пока и до встречи в следующих видео.